Скажи, Как тебя занесло в нашу деревушку? Увидел объявление? Я еще полного одиночества. В таком случае в Кинтанаре тебе понравится. А что за история с Вимера? По легенде, Вимера – чудовище, несущее смерть в деревню. Уже много лет в ночь Сан-Хуана он вселяется в животное или человека. Кто у вас в том сарае? Такие звуки, словно там… Животное? Как продвигается роман? Кентонар тебя вдохновил? Солита. Ее убили. Добро пожаловать в Кентонар. Ничто в этом лесу меня не напугает!